Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас пройдемся именно по маркетингу. Полную презентацию нашей компании я не буду делать. Последующие отдельные дни мы это все снова повторим. Итак, добро пожаловать в новую на предстарте компанию Sea Global Network. Это огромная международная компания с большой рекламной платформой. Так, что же здесь она а, предлагает нам и на чем зарабатывать? <coughs> Работает в сфере цифрового маркетинга и бизнес-возможностей, предлагает рекламные продукты различные и доступ участникам в любой точке мира и при этом а, достаточно доступные входы. Как я говорю, здесь может начать свою работу как, чуть ли не как школьник, так и люди, ну, уже, скажем, те, которые никогда не были в интернете, не работали, ни с какими бизнесами не связывались, и, и тем более с MLM индустрией. Вот здесь в нашей теме это все очень просто сделать, потому что начать можно даже нарабатывать с фриз бесплатного входа и самый минимальный платный вход с 10 долларов. Об этом мы тоже с вами Дальше поговорим. Так, а, руководство компании, что из себя представляет, это предприниматели англоязычные с большим огромным опытом в офлайне, в бизнесе на земле, а также с огромным более 20 лет опытом а, в интернете, в MLM-индустрии и в рекламном направлении. Здесь миссия компании – обслуживание наших участников путем создания очень эффективного доходного бизнеса в рамках нашей экосистемы, которая считается очень устойчивой, действенной и, конечно, эффективной, благодаря тому маркетинг-плану, который компания применяет. Этот маркетинг-план, друзья, он не новый, велосипеда здесь нет. Он был взят от действующих в свое время несколько лет назад, где-то 8-9 лет назад, легальных компаниях официальных и показал тогда прекрасные, просто замечательные результаты и для тех людей, как я уже говорила, которые вообще никогда не были заняты никаким бизнесом, тем более в интернете. Все это здесь еще раз они за основу взяли эту систему. Более привлекательные условия сделали и с учетом тех, скажем, каких-то определенных, может быть, недочетов, которые там были. Она уже более усовершенствованная, и мы сейчас это видим и также Сами тоже делаем предложение, у кого есть опыт у наших а, партнеров, которые сейчас зашли и очень скучали по той системе. Так, что здесь необходимо и чем отличается SA Global Network от других рекламных платформ? Тем, что рекламодатели, то есть мы с вами физические лица, которые занимаются разными темами, проектами, мы можем являться также и предпринимателями, и юридическими лицами, мы получаем гарантированные просмотры на те сайты, которые мы выставляем на «Ротатор». И не просто клики, да, а именно, как я уже сказала, просмотры, а участники, опять же, это мы с вами все, огромное количество в этой экосистеме, просматриваем не менее 10 веб-сайтов в день, буквально за 10 секунд. То есть наша работа в день а, обязательно это 10 сайтов полторы минуты в день. И это гарантированно привлекает внимание к предложениям наших рекламодателей. Также предлагаются и другие виды рекламы. Это баннерно, текстовая и популярные входы. Вот о них мы сейчас поговорим. Что необходимо и компании предлагают, как мы получаем компенсацию здесь. Да? Деньги делают деньги, друзья. Хоть компании... И предлагают начать с бесплатного, то, что мы сейчас на предстарте с вами делаем. Компания еще официально не стартовала, мы одни из первых узнаем эту замечательную информацию. И поэтому сейчас делаем хороший, замечательный задел для того, чтобы стартовать и уже сразу здесь и сейчас, а не, не там, через 2-3 месяца получать а, деньги. Компания нам говорит, что фришники бесплатники тоже все мы встаем в матрицу, она переливна. Это значит, что с вышестоящих мы тоже можем получить хорошие переливы, нашу структуру, которую мы также строим. Но строим это значит мы приглашаем, даем информацию, не молчим. Да? И компания предлагает следующую компенсацию. Первое. Если мы платный участник, а платный становится начиная с сильвера, входа с членства с 10 долларов и так далее при дальнейшем повышении статуса. Это ежемесячные персональные реферальные бонусы, то есть от личника. С первой линии вы получаете 20% от его членства. То есть, если он зашел за 10 долларов, вы получаете 2 доллара, Если он зашел за 200 долларов на членство, вы получаете 40 долларов. Все понятно. Второе. Косвенная матричная комиссия. Она полностью и нам оплачивает вознаграждение за членство это глобальная форсированная матрица огромная юбка и вот как раз именно такая матричная система огромному количеству людей очень нравится, потому что ну, я ее еще иначе называю матрично-бинарная система. Да? Дальше мы посмотрим, что она из себя представляет. Как бы две ножки идут, но э, матрица программа сама заполняет э, все вот эти ячейки. Тут нет ручного заполнения, как это иногда бывает э, в отдельных э, матрицах, которые стола в стол идут, да, или допустим в том же бинаре здесь все делает программа и мы здесь не можем вот так вот взять, кого-то куда-то перекинуть и все. Поэтому косвенная матричная комиссия здесь составляет от членства вашей команды, вашей матрицы с учетом и перелива. Составляет от 0,25 долларов вы получаете ежемесячно на, от маленьких квалификаций от сильвера. И если у вас будут э, члены на высоком э, статусе дабл даймонды за 200, которые заходят, да, то вы от них будете получать 5 долларов. То есть видите, вот такой расклад идет большой. Комиссию дальше мы получаем от рекламных пакетов. Это наш пассивный доход. Когда мы без приглашений можем инвестировать в рекламные пакеты и они нам будут ежедневно приносить доход. Рекламные пакеты работают у нас 9 месяцев 278 дней и каждый день... Благодаря просмотру, обязательному просмотру 10 сайтов в день будет идти начисление до 1% в день. Номинальная стоимость пакета всего 25 долларов, друзья. Это очень-очень подъемная сумма абсолютно для а, любой категории людей, которые хочут начать здесь бизнес. Итак, с первой линии с рекламного пакета мы получаем 10%. Допустим, ну, человек 4 пакета по 25 долларов. Купил да на сто долларов десять процентов, десять долларов. Вы с него сразу тут же получаете. Также компания нам говорит, что. Вы можете получать и комиссию с продажи рекламных пакетов второго уровня второй уровень у нас открывается если вы уже заходите не на самый маленький статус silver за 10 долларов а начиная с голда с 50 долларов у вас открывается второй уровень и вы получаете от двух с половиной до пяти процентов такой расклад процентовки зависит от того на каком сами членстве вы будете здесь да чем выше ваше членство тем больше вы будете получать процент от пакета второго уровня так дальше ежедневный заработок как я говорила это от просмотра сайтов пассивный доход от ваших пакетов от баланса ваших пакетов от 071 до 1 процента еще раз напоминаю что пакеты работают у нас 9 месяцев, пока не дадут вам удвоение. То есть пакет за 25 долларов вам должен дать в конечном итоге 50 долларов. 50 долларов. И здесь компания говорит, что люди, которые не хотят давать информацию, просто нанимать людей, быть активными, пожалуйста, вы можете зарабатывать за счет пассива, за счет рекламных пакетов. Но при этом, при этом, компания отмечает, что даже при минимальном ежемесячном взносе 10 долларов, когда заходите на Silver, ваш потенциал ежемесячный может доходить и до 100 тысяч долларов в месяц. Это в дополнение вот к этому пассивному доходу от пакетов. То есть здесь это от, естественно, от глобальной форсированной матрицы. Номинальный пакет у нас идет 25 долларов. И вы можете покупать пакеты в количестве, которое будет кратно этой цифре. То есть нельзя купить пакет за 60 долларов, например, да, или за 80. Это должно быть 25 два пакета 50, три пакета 75, ну и так далее. Ну и, конечно, дорогие друзья, я всегда говорю о том, что вы покупаете и входите в систему, это даже не то, что в наш бизнес, да, вообще в принципе в любой бизнес, исходя из вашего бюджета, из ваших финансовых возможностей, которые будут для вас не, не критичны. Нельзя заходить скажем, суммой, там вам, вас будет пригласитель или спонсор вам навязывать, давай купи там на, там на 2-3 тысячи долларов пакетов, заходи сразу там на максимальный вход, сразу ты деньги большие увидишь, ни в коем случае этого нельзя делать, да? каждый должен обязательно сам просчитывать, сам прочувствовать, потому что всегда надо учитывать, риски в любой теме, и чтобы это для вас было пассивно. Ни в коем случае никому не рекомендую в кредиты залазить, друзья, и какие-то Деньги занимать там у родственников, у знакомых Компания нам дает даже начать с 10 долларов бизнес Понимаете, но те, которые могут позволить больше Они, конечно, и пакеты могут прикупить Поэтому все уже здесь система работает на предстарте Все можно зарабатывать Максимально можно пакетов купить на 100 тысяч долларов В зависимости от, той, от того членства, на котором вы находитесь Каждое членство дает лимитированное количество пакетов. Так, что вы получаете, когда покупаете рекламные пакеты? Когда вы покупаете пакет за 25 долларов, вы покупаете рекламные кредиты, которые можно потратить на несколько ваших бизнесов проектов, которыми вы занимаетесь. Кто-то занимается, а некоторые говорят, что мы вообще ничем не занимаемся, никаких бизнесов нет. Что тогда делать с этими рекламными пакетами? Друзья, во-первых, я хочу сказать, что большинство из вас все равно где-то чем-то занимается или увлекается чем-то или может там помочь своим родственникам, которые занимаются, пожалуйста, вы можете им отдать, но в перспективе, даже если вы не занимаетесь, вы эти рекламные кредиты можете продать, у нас будет, ну, типа биржи или перевода друг друга, посмотрим, компания еще пока... Это не сделала, не все сразу, да, но в перспективе такое предусматривается. А так вот эти рекламные кредиты – это наша внутренняя виртуальная валюта для того, чтобы вы могли проставлять свои другие проекты на ротатор, на реклам на рекламную площадку и люди, другие участники. Огромное количество будут видеть, и, соответственно, кого-то что-то может заинтересовать. Какой-то другой проект может заинтересовать там, или какой-то продукт, безусловно, может заинтересовать, или еще что-либо. Те сайты, которые выставляются, скажем, хайповые и, как сказать, ну, не соответствующие, Компания будет, конечно, проверять, уже многие из нас, кто выставлял, какое-то время сразу не выставляются, потому что мы не знаем, что, вернее, компания не знает, ну и мы с вами да, уже в этой теме работаем, что там, может там наркотики, там оружие или еще что-то завуалировано есть, да, или какие-то... А, хайпы, заведомо понятно, что они на один день поставлены, а завтра они грохнутся, только чтобы собрать деньги. Поэтому компания здесь тоже вот эти моменты будет смотреть, учитывать. Но а, в любом случае она не несет ответственности, она не, в этом плане за те сайты, которые вы по работе, по продуктам будете продвигать, да, поэтому все равно надо здесь смотреть, следить, и если вы сами тоже заметите что-то подозрительное, мы имеем полное право эту информацию сообщить в компанию, чтобы они этот сайт проверили. Если сейчас еще мы на предстарте, еще, как говорится, самое начало, то представьте, что будет через 4-5 месяцев, какое огромное количество здесь сайтов будет. Так До 15 сайтов компания разрешает каждому участнику здесь выставлять на ротатор, на рекламную площадку. Порекомендуйте и заработайте 10% комиссии от стоимости рекламного пакета вашей первой линии. Ну и здесь пример приводится. Если на 1000 долларов ваш а, личник приобретает пакетов, 10% ваши это 100 долларов. Сразу говорю, что первая линия от рекламных пакетов дает комиссию 10% абсолютно всем, начиная с «Сильвера» и заканчивая максимального статуса. «Сильвер» получает. А вот от второго уровня уже, переходим к следующему слайду, здесь уже зависит от вашего членства. То есть золотые участники, если вы заходите сами на 50 долларов уже, то от второго уровня от пакетов вы получаете 2,5%. Участники Diamond зарабатывают, кто заходит на 100 долларов, зарабатывают 3,5% от второго уровня. И кто заходит двойным бриллиантом за 200 долларов, уже получает 5%. То есть видите, да, 2,5% процента, 5% почти в два раза дороже. То есть очень мощная мотивация, друзья, чтобы увеличить э, свою квалификацию. Так, дальше, ну и самое любимое, самое денежное, это как стать частью принудительной матрицы 2 на 21, друзья, форсированная принудительная матрица, здесь мы получаем от членцев, как я уже ранее сказала, все, начиная с фри, поскольку мы на предстате, мы еще не оплачиваем, поэтому мы все строим команду, и это очень здорово. Можно уже видеть сейчас и переливы, и своих людей в глубину, потому что я знаю, что многие компании и проекты нельзя зайти и строить, приглашать людей, если ты сам не становишься платным участником. У нас вот здесь в этом плане есть определенное преимущество. Но я всегда говорю, когда у вас есть реферальная ссылка, конечно, не надо ее налево-направо разбрасывать, чтобы пустышек здесь в матрице не было, потому что эти... Как сказать, аккаунты, они не удаляются, да, поэтому обязательно нужно быть здесь внимательным, давать информацию хотя бы, и кто у вас уже по холодным контактам заинтересовался, есть обратная связь, тогда уже вы можете предоставить реферальную ссылку. Это именно так, я всем рекомендую, чтобы потом не было мучительно больно, когда на первые ваши Уровни станут пустышки, а в глубине пойдут действительно структурные партнеры, активные сетевики. Да? Поэтому вот таким образом: итак, начинается с Free 0. Что имеет фришник? Друзья? Фришник имеет возможность 2 месяца просматривать по 10 сайтов в день, и в течение 60 дней наработать таким образом 2 подарочных пакета. После 60 дней у фришника будет возможность оплатить, обновить свой, свое членство хотя бы на 10 долларов. И эти два рекламных пакета подарочных по 25 долларов у него становятся активными и начинают работать целый год. Давать вам начисления ежедневно до 1%, пока они не дадут удвоения. 25 долларов, еще раз напоминаю, вам даст в конечном итоге за 9 месяцев, 278 дней, 50 долларов. Дальше, сильвер, статус следующий, да, голд, 50 долларов, даймонд, 100 долларов, и 200 долларов максимальный статус, дабл даймонд, или двойной бриллиант, как мы говорим. А, что дают сильверы, Чем, ой, что дают а, члены, в зависимости от суммы. Сильвер, друзья, вам дает количество максимальное количество на пассиве приобретать до 50 штук пакетов. То есть максимально вы можете приобрести на Сильвере на 1250 долларов пакетов без приглашений, то, что они вам будут давать удвоение. При этом надо отметить, что 51 пакет вы уже купить не сможете, потому что там нужно уже повышать свое членство. И ежемесячное членство будет 10 долларов. Сразу скажу, что это обязательное условие, если вы не будете оплачивать членство, и у вас уже большая структура, даже пусть небольшая матрица, то начисления, пока вы на статусе free находитесь, от матрицы у вас не будет. И также, если вы купили пакеты и членство на следующий месяц не оплатили, то в этот день, пока вы на бесплатном статусе, начисления тоже вам не будет, не будет. Поэтому, пожалуйста, это имейте в виду. Это и фишка компании, что все должны быть активны, и мы всегда каждый день здесь зарабатываем как от матрицы каждый день кто оплачивает членство так и от просмотра сайтов от пакетов голд квалификация за 50 долларов членство ежемесячно идет вы получаете максимально 250 пакетов на 6250 долларов так, Diamond за 100 долларов членства вам дает возможность 1000 пакетов на 25 тысяч долларов максимально можно приобрести. И Double Diamond до 4000 за 200 долларов членства 100 тысяч долларов максимально. Все, 4000 первый пакет уже система вам не дает. Ну и это даже больше, чем достаточно. Кто-то из вас может сказать, ой, да, какое огромное количество, какие большие суммы. Друзья, вот в этой системе я вам честно, скажу она рабочая и проверенная а, вот даже некоторые и не ожидали вот это количество пакетов вы будете просто как а, ну как сказать как пирожки Покупать, когда у вас будет матрица, как только на балансе появится 225 долларов, вы будете наращивать, наращивать этот баланс. И у вас несколько, много страниц будет вот этих вот пакетов. Это вообще очень интересно и увлекательно. У нас в свое время вообще пакеты в аналогичной системе от 150 долларов были. И то народ туда валил, как говорится. А здесь от 25. Это значит, еще быстрее можно вот этот финансовый оборот пакетов делать. Так, дальше, дальше, бесплатное членство, как я уже сказала, два пакета вам даст через 60 дней при просмотре 10 сайтов и обновление ваше членство э, далее будет, а также дает возможность бесплатникам при, быть э, активными в том плане, что вы можете приглашать людей, да, и от первой линии, если э, у вас оплачивают партнеры в первой линии свое членство, вы получаете на свой внутренний кошелек 10%. То есть человек зашел за 100 долларов, Даймон, да, 10%, 10 долларов вы увидите в своем кошельке. И так вы наработали какое-то определенное количество на бесплатном статусе. Видите, что там у вас уже 100, 200 или 300, может быть даже 1000 долларов. Но все, пора выводить. Поэтому нужно будет сделать обновление, хотя бы на 10 долларов, да, и все, и вы можете эти деньги выводить. А, вот такие возможности для бесплатников. И теперь мы идем по матричной комиссии, а что же имеет сильвер от а, принудительной матрицы, глобальной форсированной матрицы. Если вы сами на 10 долларов зашли, и у вас в системе, есть и сильверы, и голды, и даймонды, и дабл даймонды. Кто-то еще перелило, переливом зашел, вы получаете от них всех 0.25. Поэтому, когда у вас будут голды, даймонды, друзья, ну, понятное дело, вы можете просчитать, какое количество у вас людей даже так на скидку. И понимаете, что э, более высокий статус вам даст от вашей матрицы гораздо больше, гораздо больше. Поэтому мы повышаем квалификацию, и уже на голде за 50 долларов вы будете получать не 0.25 от всех, да, а уже до 1.25 долларов. То есть от сильвера вы будете получать 0.25, от остальных от голда и выше 1.25. Если вы сами повышаете снова и видите, что у вас и даймонды пошли, да, там И дабл даймонды. Есть смысл на даймонды заходить, и вы будете уже до 2,5 от матрицы получать. От сильвера 0,25, голда 1,25, от даймонда double даймонда уже 2,5 доллара. И максимальный дабл даймонд вам позволит зарабатывать от каждого даймонда 2,5 доллара в вашей матрице, от а дабл даймонда уже 5 долларов. Итак, каким образом работает матрица? Матрица заполняется автоматически слева направо, сверху вниз. Вот видите, вот здесь вот как раз вот ваши первые два человека, друзья, ваши первые, это те люди, которые, так же, как и вы, вышестоящие, будете получать самый вкусный, самый большой матричный бонус, кто бы там вниз у вас не ушел, да, на каком бы членстве. Ну, понятно, что если вы сами на сильвере, а кто-то там от матрицы на даймонд зашел, и у него все ä, разные даймонды и ä, голды, он может и по матрице даже больше получать, чем ä, вы, да, поэтому здесь за квалификации тоже надо ä, смотреть. Но это в любом случае самые вкусные места, и я всегда говорю, что первая линия, вторая линия, четыре человека – и что там 8 третья линия это должны быть те люди которые активные и рабочие ни в коем случае не пустышки почему я говорю не надо реферальные ссылки по холодным контактам налево направо закидывать да сначала дайте информацию но компания нам дает возможность, нет на сайте пока условий, что нельзя родственников, да, подключить. Поэтому компания дает возможность подключить родственников, друзья. Но я опять же здесь говорю, что не надо всех своих родственников подключать, ну, двух родственников. Тут нельзя 10, конечно, 20, вот, подключать, если вы за них не будете работать, да, нет смысла их подключать. Потому что вы понимаете, если будет большая глубокая матрица, то у компании тоже есть условия, чтобы вы чем глубже матрица делали телодвижение, были также активны и приглашали несколько личных партнеров, чтобы все полностью забрать. Это мы дальше посмотрим. Поэтому будьте здесь а, внимательны. Сверху вниз, слева направо, еще раз вам говорю. Вот видите, вот эта вот часть, как бы с левой но ножка бинарная получается, и с этой. Сразу говорю, что вы не можете а, от себя, если личного партнера приглашаете, поставить вот в эту ногу да, человека. Система будет искать автоматизированно сама, кого куда поставить. И если вдруг захочется, чтобы ваш личный партнер был попал вот именно в эту, в левую ногу, да, хотите наращивать, а не в правую, то этот человек должен быть личником не у вас, а вот здесь вот в этой ноге у этого личника. Но это уже вот такие вот тонкости. Но я сейчас здесь обговариваю, потому что некоторые ждали у нас партнеры, что перелив сверху будет вот здесь, а у них попал к пассивному человеку, который еще не стал делать телодвижения, никого не пригласил, и активный партнер у них попал вот к этому пассивному человеку, а не там, где они активно работали. Вот такие вещи тоже э, начинают происходить. Так, дальше. Компания нам говорит о том, что даже если вы на сильвере э, сами на 10 долларов, и если вы будете только одних сильверов на 10 долларов приглашать, Скажите, пожалуйста, на 10 долларов сложно или не сложно человека пригласить в бизнес, который ему впоследствии будет давать очень серьезные деньги. Не то, что там а, десятки долларов ежемесячно, а тысячи долларов, Понимаете? Тысячи долларов, десятки даже тысяч долларов. Но все, конечно, зависит, вы понимаете, от той матрицы, сколько здесь будет людей. Не только ваших, но и плюс вам в помощи переливы могут иметь место. Так вот, компания приводит пример, что если даже у вас будет матрица 50 тысяч одних серебряники, да, то 0,25 от каждого вы будете получать можно зарабатывать пассивный доход ежемесячный в 12,5 тысяч долларов. Но мы здесь это не приводим. Я и меньшие цифры, да, вот сейчас некоторые наблюдают, как у них растут матрицы. Даже если у вас тысяча будет, тысяча всего людей на 0,25, от них вы будете получать это 250 долларов ежемесячно, не перетруждаясь. И при этом вы зарабатываете 20% на всех прямых а, членствах от первой линии. Да? От сильвера вы получаете от членства 2 доллара, за голда 10 долларов, за даймонды 20 долларов и дабл даймонды 40 долларов. И дальше вот она наша любимая матрица. Видите? На первом уровне у вас два человека занимают, на втором 4, на третьем все идет, идет, идет дальше вдвоение И 20, на двадцать первом уровне у вас аж 2 миллиона с лишним будет. Но понятно, если мы все и вышестоящие здесь прибавим, тут, наверное, ну где-то, скажем, около 4 миллионов, но 3 с лишним миллиона, так скажем, это, по-моему, вообще больше, чем достаточно. Что нам компания здесь говорит, друзья? Что здесь нет требований к, к, к спонсорам, чтобы получать до пятого уровня. Что это значит? Что если вы зашли, оплатили членство, но еще пока не приглашаете никого, и у вас заполнен пятый уровень, до пятого уровня так хорошо потрудился или потрудились ваши вышестоящие э, спонсоры, пригласители, да, они же активны в отличие от вас, вот, вы пока там чешите затылок, думаете, надо, не надо, они вовсю уже тут работают, то компания даже здесь вам дает э, от членства за 62 человека 15,5 долларов, понимаете, даже без приглашений. хотя я этого бы, конечно, не делала, но, тем не менее, на сегодняшний день такая возможность а, халявная есть. Дальше что? Вот до пятого уровня без обязательных приглашений. Что дальше происходит? Хотите до седьмого уровня получать, да, где у вас будет уже где-то, ну, 200 с лишним человек, хотя бы два человека надо пригласить, личных, личных партнера нужно пригласить. Хотите до 9 уровня получать, до 9, на 9 уже 512 человек, да, хотя бы 4 человека, до 12 уровня, вот 12 уровень, вы видите, да, уже больше 6000 вашей команде, хотя бы 6 личников пригласить. До 15 уровня, где на 15 уже 32 тысячи с лишним человек у вас, только на этом уровне 8 человек. И максимально, чтобы от всех уровней получать, друзья, всего достаточно 10 человек. Я вам честно скажу, это ну, вообще ни о чем, потому что активные партнеры даже на 10 долларов могут пригласить там и 50, и 100 человек. Я всем своим личникам говорю, вот такую планку берите, это очень легко делать на самом деле, очень легко, не надо целый час весь этот маркетинг говорить абсолютно. Так, дальше, дальше что? Ну и компания показывает, каким образом можно выйти на хорошие многотысячные доходы в месяц, да если вы делаете дубликацию, делают ваши личные партнеры. Вы приглашаете два человека, на этом же уровне членства, если ваши партнеры тоже в течение 7 дней это, эту дубликацию делают тоже 2 дней и так далее, то за 21 неделю, это 5 небольших месяцев, можно уже выйти на очень серьезные доходы, даже если ваше членство всего за 10 долларов. Так. Ну, вот, в принципе, как бы и все. Как начать, я об этом не говорю. Вот такая шикарная возможность компании. И чтобы у вас в голове еще раз уложилось, друзья, чтобы еще раз уложилось, от чего мы здесь получаем. Так, от а чего мы здесь получаем. Это первое, от членства, да, от членства, от активности нашей от первой линии вы получаете 20 процентов, а фришник бесплатник получает 10 процентов, но выводить их сможет, когда сам зайдет в будущем на членство хотя бы в 10 долларов. Кроме этого, мы получаем от глобальной форсированной матрицы до 21 уровня от членства процентовка идет разная от 0,25 до 5 сколько там долларов да? до 5 долларов в зависимости от членства вашего и какие члены компании у вас в матрице до пятого уровня еще раз напоминаю что человек на платном членстве хотя бы 10 долларов может получать на сегодняшний день без обязательных приглашений. Как дальше будет, друзья, я не знаю. Может, это останется, а может быть, это на время, когда компания стартует. Пока неизвестно, но мы имеем такую возможность на сегодняшний день. Следующий шаг, от чего можно зарабатывать, это пассивный доход от пакета от пакета. Фришники могут за 2 месяца просмотра 10 сайтов получить 60 э, дней два э, пакета подарочных и обновить свое членство на платное. Еще раз напоминаю, пакеты работают до удвоения 278 дней. И при этом, при этом пакеты у нас лимитированы в зависимости от вашего членства. Чем выше, тем больше лимит покупки пакетов предоставляется нашим участникам здесь ваш пассивный доход идет от пакетов и кроме этого вы также получаете 10 процентов от первого уровня от покупки пакетов и начиная с голда вам открывается еще и второй уровень от покупки пакетов вашими партнерами вот такие возможности поэтому Компания классная, раздумывать, честно говоря, даже нечего. Многие вот, кто помнит еще те моменты, те компании, да, прямо пишут мне, Алена, я хочу повторить это прошлое, я хочу повторить снова. Очень приятно, потому что, когда мне эта информация пришла и спросили, а будет вам это интересно или нет и я узнала знакомый маркетинг безоговорочно было сказано что да эта тема интересна и мы будем ее продвигать поэтому друзья просто миссия для огромного количества людей которые еще но ну, знакомятся или с интернетом или скажем с млм индустрией не знают еще где, как, что зарабатывать, ну а для лидеров тут просто огонь, просто космос, какие деньги можно зарабатывать, да, и от большой команды форсированной матрицы, и также от а, количества пакетов, пассивный доход без приглашений. И все это будет нарабатываться в комплексе начисления. Пакеты будут давать, будет матрица давать начисления, и вы можете свой баланс увеличивать, увеличивать и увеличивать. Так, еще раз говорю: что мы сюда заходим в зависимости от наших финансовых возможностей. Да? Поэтому первые сейчас, первый месяц перед стартом, мы ждем, пополняем сейчас баланс и ждем старта все это расценивайте я сразу пока не рекомендую вам на там на 100 на 200 долларов заходить до да? на 10 50 долларов на первый месяц вполне достаточно и количество пакетов исходя из ваших из вашего бюджета чтобы это для вас было не критично все риски учитываем да а дальше уже вы сориентируетесь. так